17 февраля в известном всей стране городе Плёс, в котором живет уточка Медведева, а иногда бывает и ее хозяин, пройдут до выборов в местный совет депутатов. Сам Медведев в них не участвует, а вот его единороссы взялись за до выборов всерьез. Выдвинулось и несколько независимых кандидатов, и даже были официально зарегистрированы, но их убрали из бюллетеней через суд. Это люди, которым не безразличен город, поэтому мы отправились в Плёс, чтобы узнать, что же там произошло и как кандидаты предлагают действовать дальше. Депутатов, которые мы хотели избрать, uh -huh. по, по, по суду не допустили до выборов, а пропустить uh -huh. только своих, uh -huh. которые. Карманным будут. И вот вокруг вот таких вот заурядных выборов, ничего не решающих, по большому счету, развернулась активная борьба. Было выдвинуто 14 кандидатов, они были все зарегистрированы. И среди них были кандидаты, которые имели реальные шансы на победу на этих выборах в этом угу. округе. И вдруг такое внимание, такой ажиотаж, со стороны областного, сверху давление на, на, на суд было произведено, да, что те, манипулируя законодательством, они умело, кстати, хорошие психологи сманипулировали несовершенством нашего избирательного зак законодательства. По марке незначительные, где-то там вот, значит, кривая, там люди равным темпераментам расписываются, прочее, где-то запятая не там, число дату не поставили. Вот. Но я говорю, главное это, последнее это слово делает избиратель, тем более, что комиссия нас допустила до выборов. Возмущение провели не сами единороссы, Они подставили ЛДПР. АЛДПР помощники депутатов вот, областной думы. Значит, написали исковое заявление. Вот, и машина закрутилась. И как бы такая мелочь, что я там не додала свидетельство о браке. Mm -hmm. Я, ну хотя бы у меня было с собой, я приходила, спрашивала, какие нужны были документы. Mm -hmm. Ну, меня просто не спросили, я не дала. Люди уже, мы уже говорили, мы, они уже mm -hmm. согласились, пойдут голосовать. Теперь получается, что они придут, и они не найдут наших фамилий в бюллетенях, понимаете? Mm -hmm. и получается да, так, что... Mm -hmm. В следующем году, в двадцатом году у нас будет выбор, мы, конечно, все опять пойдем, обязательно, у -у -у. это уже 100%. У -у -у. Вот, и они потом не пойдут за нас, скажут, вот они наврали, там все такое прочее. Дело в том, что муниципальная избирательная комиссия Плеского городского поселения абсолютно не некомпетентна, и она не умеет организовывать выборы. Она была сформирована в августе месяце, 28 ноября они впервые собрались, и никто из них не обладает опытом а, организации выборов. Uh -huh. И это позволяет всем, кому не лень, а влиять на эту комиссию. Все время им звонят из территориальной избирательной комиссии, либо они туда звонят, либо им звонят из избирательной комиссии Ивановской области. И вот в такими методами комиссия как бы сама не, не знает, что делать, и принимает такие решения, которые потом сказываются на а, выдвинутых кандидатах. Я считаю, что это какой-то просто беспредел. Сейчас Совет возглавляет Тимирбулат Каримов, взять главы Роснефти Игоря Сечина. Все депутаты абсолютно подконтрольны олигарху, а тех, кто не согласен, снимают с выборов. Кандидаты не опустили руки, ведь оставлять протестных избирателей дома было бы большим подарком для фальсификаторов. Плесяне точно знают, кого не хотят видеть в списке депутатов, и предлагают голосовать за других, пусть изначально подставных кандидатов. Ведь за полтора года в Совете они принесут Плесу наименьший вред. Ну а чтобы быть заранее готовым к такой же ситуации в своем городе, регистрируйтесь на сайте умного голосования. Вместе мы сможем противостоять монополии единой России.